Всем привет дорогие друзья, мои подписчики и все те, кто кому интересно, как делать черновой пол, ребят. ты нахожусь в доме. Дом строим тихонечку у нас небольшой домик. Сейчас я вам покажу, как. Ну вот мы только начинаем, короче, делать черновые полы. Я вам сейчас все покажу. Вот. Ребята, вот у нас уже сделан пол. А вот он, черновой пол. Мы сейчас начинаем только. Короче, делать вот черновой пол. Короче, покрасили. Взяли досочки. Досочки. Двадцатка. Ширина. Можно с обзолом брать. Обзол надо будет тогда обстригать, если не обрезную доску брать. Но ну, вот взяли его, ну чтоб не париться. Отработочка. О, отработочка. Все, каждую досочку надо промазать, ребят. Э, так, вот лаги. Ребят, лаги нужно промазывать. Вот мы промазывали отработку, там вы сами выбираете. И первые два бревна. Вот, смотрите, раз, два. Тоже обязательно это все промазать, потому что это все из земли, ребят, находится. И вот. Она как бы сырость. Чтоб бревно, короче, не гнило, обрабатывать отработкой. Так, что еще, ребят? Вот мы начали потихонечку вот делать пол, прибивали, короче, сзади бруса. можно делать еще маячки ставить вот тут и прям на них ложить. В общем, короче, вот, смотрите, брусок есть, нах, можно прям брусок вот этот. Вот. Можно, короче. Вот так прибить брусочек и сверху уже сверху уже на него, короче, сверху вот сюда доску вот эту же также ложить. Мы ну, если не париться, просто прибить из под низа, так гораздо проще. Ну как проще, все равно приходится тогда удобнее тем, что бруски все подобьете, вам просто и надо будет положить, не надо будет пришивать и ничего За гвоздями снизу просто ее кидаете и все вот на эти все разровняли все. Ну вот, ребят, мы начинаем вот это все, каждую высечку я промазал. Решили сэкономить, короче, и не стали брать во всю длину вот таких досок. Короче, решили использовать эти картыши. Все равно на черновой поле, ребят, идет такая доска, которая, как вам сказать, не обрезу всю любую доску можно сюда. Ну, тонкую, ребят, 25-ка, максимум, наверное, 25 на черновой пол, а так 20 -ка самая оптимальная вот. вот мы тоже тут начали пока выкладывать дальше как мы закроем вот это все я покажу но нам сегодня надо все закрыть и обтянуть пленочкой вот вот такой ребят похожий пленочка вот Видите? сейчас что делаем короче Сейчас пока закроем вот это все, потом я еще сниму И все покажу кому интересно Кто задумался о строительстве и как делать черновые полы И потом как будет делаться утепление И чистовые полы наверное будем потом Пока ну, денег нету Пока сделаем так Через недельку Наверное уже положим Чистовой пол так ну все давайте сейчас Включу камеру, там сейчас закроем все. И что дальнейшее действие, я покажу, что нам делать. Вот, ребята, работник один наработался уже. Угорел на работе, короче. Аркадий. Вот. Там костер жгет володка. Уже это шутка была. Угорел нахуй! отработки надышался. Да, да, да. Давай. Так, ну вот, ребят, мы, короче, все сделали. Черновой пол. Тут у нас будет два люка. Раз, люк. Два люка. Люки нужны, потому что это на кухне будет водопровод. Канализация, чтобы подобраться было. На кухне не делаю. А тут, чтобы в ванне. За этой стенкой ванна. За этой стенкой будет ванна. Ну это Зимний сад у нас. Черновой пол. Вот мы так его сделали, видите, все прокрасено. Эти, вот эти лаги еще в том году красил, не видите, посветлее немножко. Да и эта, отработка такая еще попалась. походу там машину масса не меняли вечность. Так, ну вот. Сейчас сниму еще, как мы пленочку положим и утеплите. Вот, ребят. Вот такие вот пироги. Вот такие вот пироги. Так, ну ладно, сейчас остановлю запись, как сделаем пленочку. Теплите. И там еще сниму немножко и все. Так что тут ничего сложного делать полы. ну чистовой пол, дальше сверху вот этих лаг будет чистовой пол. Ну, так как пока доски нету. Это будет через недельки 2. Ну там что? Ничего сложного нету в чистовой бей-доби. -бей. Так, ну все. Давайте покажу. Там еще пару моментов, как мы ват поставили. Ребят, короче, все. Мы доделали пол. Вот он пол, ребят. Короче, положили вату 150. Ну, до 3 по 50 толщина. Вот. Высокой. И закрыли пленочкой пленочка снизу была и пленочка сверху вот наш пол и все сейчас вот только останется поднатянуть пленочку еще когда но ну, вот когда уже чистовой пол пойдет там подровняться все будет и все нормально будет вот. вот такие вот пироги ребят это все лишнее отрежется там по углам вот когда доделаю то может еще сниму запись какую-нибудь. Вот так вот мой домик строится. Строим, строим, построим. Бедламбли. И угу. люди. Так. Усма ночью нормально снимает. Да, yeah. <laughs> тут все Здесь вы Там второй этаж, на второй этаж не пойду. Ну все, ребят, короче, с полами закончил, там, когда постелим чистого, посмотрите, как все будет. С вами был Буян, подписывайтесь на канал, кому вам нравится, ставьте лайки, кому не нравится, не ставьте, пожалуйста, дизлайки. Всем пока! Вот такой мы строим небольшой домик. Ну как небольшой, нормально так, в принципе. знаю конечно когда, когда построится в принципе что стены есть окна есть полы есть потолок есть еще немножко осталось наверно а тут соседи ставить тоже домик не ну, поместью чуть-чуть нашего все пока и не забудь подписаться.